Бердяев в свое время говорил, что он очень рано понял о том, что его внутренний мир изолирован от окружающих. То есть, мои мысли никто не читает, мои чувства никто не чувствует, мои ощущения никто не ощущает, писал он. Это он назвал одиночеством. Экзистенциальное одиночество, то есть наша внутренняя изоляция, то, что знает только сам человек, то, что находится внутри него. Часто людям кажется, что это совсем не так. И они играют в интересную игру «угадай-ка». Угадай, что я чувствую. Угадай, хочу ли я это или не хочу. Угадай, что я думаю. Как говорила одна умная женщина, я так долго думаю, что мне кажется, что это реальность. Действительно, да. Есть даже погов... смешная поговорка. «А, сама придумала, сама обиделась. Вот это... Внутреннее состояние одиночества. Не путайтесь с чувством одиночества, когда ощущение, что ты э, никем не понят, никем не принят и так далее. Ну, собственно говоря, если мы не делимся тем, что у нас внутри, откуда людям знать, что там есть? И тогда каждый ребенок считает себя недолюбленным. Потому что никто же не знает, как вас любить. Только я знаю, как меня любить. Только я знаю, что для меня важно. Только я знаю, что я чувствую. Только я знаю, о чем я думаю. И только я знаю, хочу я кушать или нет. Отсюда у нас только два пути. Мы можем сказать об этом, можем не говорить об этом. Uh, — Одна моя клиентка говорила, когда меня что-то не устраивает, я закатываю глаза. — А ваш молодой человек знает, что когда вы закатываете глаза, это означает, что вас что-то не устраивает? — спросила я. — Не знаю, — ответила она. — Вот так примерно мы и живем. Мы ждем понимания от других людей не рассказав про наши потребности, коды, и не дав ключи от наших паролей. Попробуйте ознакомить этот мир с вами. Возможно, вас ждут интересные, удивительные, шикарные открытия. Мир не так враждебен, как многим кажется. Есть еще один маленький момент, и об этом очень много видео внизу. Когда вы говорите людям о том, что вы думаете и чувствуете, постарайтесь говорить на их языке. Ваш личный язык им понятен, потому что э, одна и та же фраза у каждого человека означает совершенно разные вещи. Таких фраз очень много. Даже простое «я хочу кушать» совершенно по-разному звучит. А если мы говорим о том, что твое поведение меня раздражает? Какое поведение? О чем мы говорим? Раздражает это как? Это в какой степени? А всего лишь фраза из трех слов. И вот так каждый раз. Более того, если вы заметили, после того, как эта фраза прозвучала, я задала много вопросов. И тогда, когда на эти вопросы я получу ответ, соответственно, я смогу дать более точный ответ или смогу дать более точную оценку. Так что не игнорируйте свои чувства, свои мысли и свое непонимание. Мы часто умудряемся понимать то, что на самом деле совершенно неясно. Одиночество ⁇ это наша внутренняя изоляция. Оно так и называется. Экзистенциальное одиночество, наша экзистенция. К этим экзистенциям относятся очень много различных вещей. Не путайте это с тем, что ваше внутреннее состояние... Кто-то сможет заполнить снаружи, причем желательно навсегда. У меня, кроме меня, никого нет, ваше одиночество, ваша забота.